Клуб – это мультипликатор. И вопрос, будешь ли ты тем следующим результатом, нашим результатом, который мы сможем увеличивать. И потом ты также сможешь рассказывать о том, как у тебя это классно получилось.